Снова хаешки-котятушки, с вами Неллиал, и эта игра Never Slept. Так, а что-то-то-то нас. Компания новая игра Тубзоляторы. И это всегда казалось каким-то далеким, пока не коснулось меня. Мама не стала совсем недавно, и это очень странное чувство. Лишиться чего-то, что всегда было рядом. Из образа жизни моего отца, суд отдал право на опекунство какому-то частому интернату. Я никогда не был в интернатах, но мне кажется, что это место отличается от других подобных заведений. Я не могу рассказать всего, ведь и сам не знаю, для чего я здесь. Но показать часть того, что происходит, я, пожалуй, смогу. В игре присутствует система автосохранений. Уху! Шикарно! Значит, игруха будет длинненькая. Так, мне это напоминает чем-то интерьер Айс. Вот, вот да. Нужно найти выход из этого места. Возможно, именно так мне удастся проснуться. Проснуться? Вот это поворот. Что? А, у меня еще эта хрень открывается, что ли? Серьезно? Что это такое? Попытка первая, попытка вторая, попытка третья. Ну окей. Ч ⁇ мы имеем? Хрень какую-то? Прятаться тут можно? Нельзя! Я туда даже зайти не могу. Ну окей, давайте посмотрим, что здесь творится. Благо, здесь есть русский язык. О, oh. Healing through pain. Окей. Okay. кого миски пошли? Я похожу по ним. Это не норма. А здесь пройти нельзя. Я, конечно, ржу над физикой немножко. И не немножко, а множко. Угу. We always need. Интересно, кто это сказал? Окей, давайте я пройду сюда. Ага, кровавый след, он так меня и зовет. А что это за комната? Перевертыш. Как это возможно? Просто взяли, перевернули комнату, перспективы и все остальное. Ну, ну, ну что ты тупишь? Так, окей, давайте пройдем сюда. Может, мы сможем это руками? Не сможем. Кого это там убили? Кого то там чпукнули? Что то вообще творится? Окей. Okay. Что это такое? Хрень какая-то. Открыть нельзя, ну ок. Здесь хрена. А, так это вообще доска. Смотри, тут какая-то записка есть. Да. Мне страшно. Я надеюсь, что найду других детей. Дети? Какие дети? Твою мать. Управление здесь, конечно... Просто суперская, ребят. Сказать ничего не могу. Двигаемся мы, правда, очень-очень медленно. Ну, ладно. Основной минус, на самом деле, для меня здесь это то, что отсутствует музыкальное сопровождение. То есть, вообще атмосферы никакой нет. Так, тут еще и лабиринты, что ли? Да вы рофлите! Что здесь? Всякий хлам. Ничего интересного. А там сидит бабайка. Или здесь. Душевая, судя по состоянию, этим давно никто не пользовался. Так, теперь у меня есть вот эта дверь. И здесь опять ничего нельзя открыть. Да какого ж хрена? Пусть там! Что с этой дверью не так? Так, смотрите, это они, это окно. Я думала, это дверь. Давайте здесь пройдем. Может, что-то путное найдем. Пока ни хрена, какая-то дверь. О! О, бутылки. Колбахать! бухать, давайте спустимся вниз. Хочу посмотреть, что это такое вообще. Может он какой-то бабайка будет сзади бежать, кто знает. И чё и ни хрена? Номер этажа, на котором я нахожусь. А, так вот что это? Погодь, то есть мне надо как-то выжить. Будет бежать от кого-то, наверное, да? С этим крёбаным управлением. Так, погодите, это в меня сейчас прилетел топор, да? Что за мразь его кинула? Что это было? Эта штука могла запросто лишить меня жизни. Да ладно! И это вся пугалка? Чу! Я думала, что-то реальное будет. Комната, будет. Так, цифра два. Закрыто с другой стороны. Открыто. И здесь есть два прохода. Но, скорее всего, это одна комната. Да, это одна комната и. Это что-то непонятное. Так, окей, давайте я развернусь пока что. Сказала даже когда уже развернулась. Ха-ха. Сколько тут комнат, твою мать? Откры. Блять. закройся. Да ну жопу это место, блин. Тут вообще вон пакетики порядно над землей. Опять кровавый след. Это страшное, ё-моё, я не могу. Ммм, я думала это открыть можно. Да вы, заразы. Предупреждение. Всем сотрудникам временно запрещено спускаться в морг. Заведующий. Это и есть морг? А нет? Это не морг? Это что-то... Хэт. Голова? Головишка? Сложно! Непонятно! Замок. Да, какой-то код. А может, хэт это и есть пароль? В любом случае, где-то у нас находится пароль. Есть вероятность того, что он находится на первом этаже, и нам нужно будет вернуться для того, чтобы открыть эту дверь. Что ж, как я поняла, нам надо спуститься в морг. Первый этаж это не морг? Да вы рофлите. Вы реально рофлите. Что это за лабиринты? Открыта дверь. Закрыта. Я только хотела сказать открыто, спешл фуми. Эй, чё вы малину всю ломаете-то, эй? Так, что это такое? Почему я это прочитать не могу? Снова кровавый след. И спуск в подвал. Автосохранение. Кажется, это выход. Блядь, не то. Отчет. Поступило детей. Мальчики семь, девочки три. Закройся, нахрен. Что ж, допустим, автосохранение. Значит, мы дошли до какой-то важной контрольной точки, где мы, скорее всего, можем с вами сдохнуть. Да, вот такой я оптимист. Что нам остается? Нам остается спуск вниз или идти по кровавому следу. Давайте сначала по следу пройдем. След ведет куда-туда. А у нас еще вот это есть. Давайте сюда зайдем, посмотрим, что тут и как. А тут бабайка меня поджидает или педобир такой тип? Hello? да вы задрали. Я, кажется, ребята, идут чисто по сюжету, то есть туда, куда надо. Есть одно небольшое, но я иду сюда чисто случайно. Объяснить этот факт действительно невозможно. Суки, я хочу остальные комнаты проверить. Кровавый след идет сюда. Ключ от выхода, может быть, в кабинете заведующего на втором этаже. Но кабинет был закрыт на кодовый замок. Мне нужен код от замка кабинета заведующего. вы задрали почему именно сейчас надо все обновлять текстурки я вас уважаю ну что ж да ⁇ твоя в итоге ребятки мы нашли с вами место тут такой торшер стоит одинокий и сейчас он падает вниз что это был за звук h1 k2 a4 e9 D6L3, а там у нас был HEAD, то есть 1, 9, 4, 6, пароль найден. Осталось безопасно вернуться. Откуда я там пришла? Назад пути нет, самый быстрый путь через морг. Да вы рофлите. В смысле назад пути нет? Ну-ка, походим по моргу. Кто там за мразота за мной бежит? Нет, вроде никого. Знаете, я обязательно в следующий раз дойду до этого момента, посмотрю, кто там бежит, что там кто делает. Прям вот... Ага, я снова на втором этаже. А на втором этаже вроде у нас в этой стороне есть... Или нет, не в этой, не в этой, не в этой. Да, это здесь. Потом кровавый след и хэт это пароль. Итак, пароль у нас 1, 9, 4. А как мне? 4 и... 6. Открыто. Ключ на Теперь нужно найти выход. Бляха-муха! хамуха! твою! папа рупа Вниз, стопай! Быстро! Почему здесь нельзя бегать? Да потому что, наверное, этот будет слишком.. Блять. Где находится выход, ребята? Я ни хера не помню! Ключи меня, нужно идти к выходу! Где выход? Падла! Я не помню! Бесец! Надо поспешить! Ключ от выхода у меня! Да я спешу, почем? Твою мать, вот эти штуки стопят постоянно. Так, куда мне теперь? Мне надо сюда, вот он выход. Давай! Неужели я нашел выход? Что происходит? открыть бланки дестов я их уже видел в своей комнате что так вот о том что мне кажется странным мне кажется странным то что после каждого сна я обязан составить отчет в отчете я описываю то как долго длился сон а также свои ощущения Работники интерната регулярно приносят пищу, а также необходимые, по их словам, лекарства. А может, эти лекарства и вызывают эти сны? Мне сказали, что все время я смогу увидеть других детей, но если говорить на чистоту... Ебать, я вообще не уверен, что спал здесь хотя бы раз. Серьезно? Ну, ну допустим, Крэм. Идея Владислав Хромых, прохоромисты Владислав Хромых, Никита Асачев. Дизайн уровня Владислав. О, Никита, да ладно. Какая прелесть. И рисунки Мария, ух ты. Ну что ж, ребятки, ну вот такая вот была игрушка. Не особо поняла идея, типа... Ребенка забрали в детский дом, и в этом детском доме над ними проводили всякие опыты. Но в этом доме также обитает бабайка. Но в чем суть? Почему пациенты могут спокойно передвигаться? И как пацан не узнал вообще это место, если он постоянно здесь находится? Первый раз, когда заиграла страшная музыка. Нет, даже раньше. Первый раз, когда к нам в голову чуть не прилетел топор. Ага, какая бабаечка, классно, стоять, стоять бояться. Я сказал, стоять бояться, я тебя хотеть догнать. Похоже, что она ушло, но надолго ли? Ты есть там сзади, нет? Она есть сзади. Итак, смотрим на смерть. Это все? Бабайка, это все, что ты мне можешь сделать? Я ждите, дитя, малое. А ты? А ты писец. Ты там где? Мадама. С Амстердама. Ты где? Падла. Эй. ребята, она пропала. Теперь нужно найти выход. И бабайка, ты где? Убей меня, пожалуйста. Бабайка, блин. What? Как ты меня сейчас? И все? <с> Серьезно? Вот это и все. Что ж, задумка у игры в принципе неплохая, ребятки, но не хватает, знаете, такой изюминки, как бы сказать, атмосферы, оригинальности в какой-то степени. Потому что сюжет, типа, один в какой-то больничке, где на самом деле опыты проводят, да, говорят, что они тебя лечат. Эта тема заезженная, и что там говорится, какая-то бабайка. Вот что это за бабайка, где атмосфера, почему я не могу остальные предметы открывать, взаимодействовать вообще с ними? И почему у меня нет воспоминаний о строении самой больницы? Почему я могу свободно перемещаться? И в смысле, я спокойно беру ключ от кабинета заведующей, который лежит так любезненько. Комнаты сами открываются, закрываются, как бы приглашают меня, а потом типа, ха-ха, соси. Что это такое? Но игруха неплохая, ребятки. Вот честно. Вот еще немножко с управлением поработать, с физикой, предметы переставить, а то я врезаюсь в них, блин. Чтобы дверь открыть, надо врезаться в стенку, иначе ты в этой двери застрянешь нафиг. Вот, добавить музыкальное сопровождение, и все и просто будет ммм, какая игра. Ну что ж, ребятки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите мне своим царским лайком вот эти видео и мужеской подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании. Ну что же, всем до скорого, пока-пока.